Ну, награды видно. Тут, тут за что-то, да. здесь за что-то. Да. Ты выглядишь как боец Красной Армии в самый худший момент войны. Зато мы потом победили. Да. Иисус? Плохой с тебя Иисус. Люди! Ты не видел рыжего Иисуса? Я не видел. График. Я думаю, откуда слово график взялось? Оно оказывается слово граф. График. Собаки даже А у меня аура такая, я не грешу. Святой человек Почти Поздравляю вас с великим праздником Сегодня впервые без волонтеров У вас скучно стало, где волонтеры? А где Ирина-то, что-то невинные Что они, стесняться начали или что? что как-то неинтересно, блин Видишь, как видеокамера дисциплинирует? Чем больше видео снимаете, тем меньше волонтеров Закономерность Где журналисты? А как вы их от мочи, от, от, от фекалиев отмоете? Женя, держись Хороший Евгений не то, что там, да. <смех> <смех> Ребята, ну я же журналист, вы че? <смех> это что, коронакризис, да? Вакцина? <смех> Мне это напоминает этот эпоксидный клей. Двухкомпонентный. <смех> <смех> в смысле, как есть, так и говорю, что наговорю. Здорово, здорово, здорово, здорово. Здорово, здорово, здорово. Холодно, не хочешь выходить? Я тебя гладил уже. <смех> да -мо. Все, наладился? Все, будь здоров. Будь здоров. Давай-давай, выползай, выползай. Вот, под юбочник. Под юбочник. Вали, вали. У вас нет, случайно, собаки, которая умеет на компьютере работать и видео монтировать? Рук не хватает, может, лапы помогут. Ты беременный? Ты пенсионер? Я? Нет. Хотелось, да? Никакого спортзала не надо, да, Макс? вот да что ты на меня так зло смотришь? Как будто это я все делал. А, это тот самый, да, который кроссовки любит за, за 40 тысяч. Пропустили драки, кровь. Драки, да? Да, поножовщина. Я жить хочу. Вот сейчас кровь будет, внимательно. Это называется, приходите в приют. Добро пожаловать. Молодцы. И забор, да, вот там поставили. А. Так собаки же могут разгрызть все нахрен. Вот. Ого. Это дом. Это будущее. Будущее из будущего. Это вот для такого маленького. Ты куда полез? Ты же человек, вылазь! Нам, Громче нам, нам говоришь! Нужна ваша помощь! Во! то же не услышат! Наш пиццей закончили! Нас пойдут! Приходится полукостюм полуфигуранта одеть! Полу кого? Полукостюм полуфигуранта! Тут тулуп! Чтобы собаки не писали! А, защита. Ну, не всем же приятно, когда кусает. Броня. Ну. Слабенькая, хиленькая. Так а что? Где воронтеры всякие? А? Че, у вас? У вас скучно стало? Где воронтеры? Где журналисты? Вот журналист. Нет, я, я это, Я настоящий журналист. Это а а журналисты. А, а, а? то, а то какие-то это. Псевдо-журналисты. Где они все? А, нет, и чё? Как не упокоил? Говорил, ну я же, ребята, ну я же журналист, ну вы чё? Ты понимаешь, уж прям верю. Это что, коронакризис, да, вакцина? Да нет. Ты удержишь его один? Сейчас. Главное, чтобы он нас пнул не тренировке. Даня. Как? Ну давайте пойдем туда носку, пока Ваня идет и не жуем Ладно, да. вот положи его Положи его нафиг, это не больно. Ну и что? Не хочу. А Сейчас. Давай. Сейчас мы не бесимся, да? Вали, мой, вали, вали! Приключаем! Как что? у нас там! Вон волчок у нас Я как, Иисус. Я как Иисус! Иисус? Плохой с тебя Иисус! Ты видел рыжего Иисуса? Я не видел. Здорово, здорово. Мы не к тебе, мы дальше идем. Кстати, да, на морозе может это, потому что уже было, было. Что, что я не раз... понял даже? Два раза показываешь, но ну, нету ничего. Ну что ладно. Значит? давайте маркируем. Значит, ага. бешенство такое. В смысле, уже нет? не моя, не понял, это что было? А? а что это было, что это было? Это прививка тебе. Как, как, как зовут? Это волчок. Вот. Че? Че говоришь? О. А ты че вообще? Давай я тебя поставлю, поставлю <смех> <смех> Тихо, давай я Это... Она точно чипирована. Да, так, может, вас... ты я говорю, тогда тоже. Мы тоже. Только С... одну С... собаку пробила и все. Эй. Ой, О. я это, это, это... это Аглая. А, а это а что без этого? Сорвался, что ли, или что? А вот, с ошейником. Макс, Ау. а вот этот сорвался, что ли, или что? -то? Нет, это Юта. А. Она Привет. у нас в виде местного пастуха. А. Если собаки отцепляются, она их на место загоняет. Да? Да. Чувствую. Реально, пока мы сколько смотрим, вот карабину ломают некоторые. Все, кругаля наяривают всю собаку на место в будку. Охра... Если дожили, не дай бог зайду где-то там, давай, давай, помешать, то же самое, да, у -у -у. Выгоняет. <связь> Тихо-тихо-тихо. <связь> Саня. <связь> Ты, что не понравилось это. Ой, не понравилось. <связь> вам... <связь> Потанцуем. <связь> Сейчас, секунду. <связь> <Поговорю>. <связь> Санек. Всё. Давайте говорим. Давай обниматься. будем. Давай. Давай. Айда, айда. <смех> давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. <смех> Что такое? Что случилось? Ой, ой, ой, ой. ой. А метку, что вакцину, да, поставим? Ну да, чтобы не перепутать их потом. Чтобы а а передозировку а не получить. У вас нет, случайно, собаки, которая умеет на компьютере работать и видео монтировать? Да? Есть такие? Да, Томас, черная немецкая овчарка. Без компьютера останется. Не проводов ничего не будет. А, ну у нас несколько таких. А, ну да. Они не работают, они могут компьютер уработать. Да, они урабатывают. Знаешь, как картинка такая, сидит Стапорт и кредитные карточки погрызнул, говорит, мама, мама, я слышу, что у тебя проблемы с банком. У тебя проблемы с видеомонтажом? Они решат эту проблему. Рук не хватает, но шлапы помогут. Нечего монтажировать, нет проблем. Че, это надолго вообще? Вообще, да, темна. А где, где волонтеры, где же журналисты, якобы журналисты? В будний день. Да. В будний день? Что сначала в понедельник? Что-то до этого было, понимаешь, в четверг, да? Дом в понедельник, потом в четверг опять сейчас в среду. Ага. А когда последний раз в кавычках волонтеры были? Ну вот как они у тебя на видео запечатлены. И все? Ну кто-то регулярно приходил раньше. А где Ирина-то? Что-то не видно что они, стесняться начали или что? Наверное. Что-то как-то неинтересно, блин. Как да, зато, зато процесс хороший. Мы приюки делаем. Собаки болеть не будут. Ну да. Что, у вас скоро потоп, да, будет? Ага. Уже Че? готовимся. Я уже там траншею прокопал маленько. За кухней. Там, да? Да, сейчас вот. Сегодня завтра привьем собак. Какственно, надо крышу чистить, потому что уже скоро стропилы поломаются. Там снег тяжелый. А, ну да. Хотя вроде снега немного. Но так как стропилы трехметровые. Не-не, есть там видно. Здесь-то нету, ветер, наверное, да, сдувает. А там. Да, там, И будем плавать. Надо резину в Нифига, он кость какой нашел. Аня, <кười> <кười> че? Мышь, а что ветеринары за, за очередной дозой пошли что ли да. О смотри Они начали одеваться Как положено Видишь как видеокамера дистрибулинирует Они же в халатах должны быть В перчатках, в масках по идее ну как нет <социт> <косит> <косит> все <косит> же сняли уже это, кого режим обязательно самоизоляции для пенсионеров и беременных здесь в игре ты беременный? Нет. пенсионер пенсионеры и беременные ты пенсионер я <косит> <косит> <косит> Хотелось, да? Не дожерем мы до песни. Да, да стой ты! Где баня? Ну что ты? А кто там на себе? Да. Да. Да. Че, держать тебя надо? Он когда приехал, парковался куда-то делал. Ну, Держи не парковался. Ты. Ну, вроде как да. Не хочет. Канты. Там, на входе болотик. Почему а мучитесь мучите собачать Никакого спортзала не надо, да, да, Макс? Все, мой хороший, все. А чё я? Я ничего? Я так журналист. Я ни при чем. Ну что ты меня так зло смотришь? Как будто это я все делал. Слушай, ну позвони Ирине, пускай приедет. ⁇ Мея, хоть кто-то. Где все скандалисты? А? Работают? Вы работа, все, работа работа в желтой прессе работаете. Вам надо драки, кровь. Мы желтый? Да. Не, мы в честной. Честная. честная пресса. Свободная, вольная. Как есть, так и показываем. Я почему сюда приехал? Потому что постоянно какие-то волонтеры приезжают, в кавычках. Созрения да, а... За... не были. Ага. Да, давно Сумой уже не вот было. Ну, как вот был. да, да, Чем да. больше видео снимаете, тем меньше волонтеров. Закономерно. вообще к вам никто ходить. Почему? Лена, Простые люди ходят, которые не скандали. Скажите, кто же. Женя, Сергей. Женя? Женю, держись. Женя, держись. Тихо. Кстати, не упокоивай, Евгений зовут. Да. Держите. Сейчас, секунду. Да? Только не в честь? Не в честь? Ну. Все, пошла за вакциной. делать. Все? Все нормально. Женя, как тебе живет? А? Он же Женя, он же не в Еще много других у Хороший Евгений. Не то что тогда. Ну ребята, ну я же журналист, в чём? это тоже молодец-то, девяточного стоянки. Говорит, не, ну он был сказал, что он говорит, это по моим без прав, говорит, так я, говорит, поддался машине. Так он вот этот кикбоксер или как он там? Не, что-то мы мальчик что ли, что-то такое, ли? А ты Тайский бокс? Тайский бокс, вот такой. Май-тай, по-моему. Май-тай? Да. Я, говорит, занимаюсь ушу руками, ногами машу. А ч, девчонки куда ушли? За вакцинами. Ага. За вакцинами. Так по чемодан какой-то взять с собой нет? Нет у вас? А их нельзя морозить. А? А, так надо было это, холодильник взять. Пусть будет так вот. А, их же сколько там? 30 минут их можно, да, смешанными держать. Ну, да, там потихоньку да. смешивают. Там смесхранилище, да, какой-то в машине? Там два. Не, почему? Там два компонента, они смешиваются, их можно 30 минут хранить. Там машине в машине разводят а. их. А. -а, -а. Чтобы... И при определенной температуре. По мере, мере заканчиваю. Двухкомпонентные получается? Да. Как от это, как от коронакризиса. Вот это порошок, жидкость. Да, да. На коронакризис-то тоже двухкомпонентный? Не знаю. Все? Я, я не, я не а некоторые даже три компонента. Мне это напоминает этот, эпоксидный клей двухкомпонентный. Смешал, загустело. В смысле? Как есть, так и говорю, что наговорю. Это тебе помощник, да, приехал? А, это он глухонемой, да? Как его зовут? Иван. И... Иван... Привет. Да, не снимает! ха Ну началось! Нельзя ходить вот это злая. И та тоже. И он та тоже черная. <сесс> <сесс> улики, улики. Игрушки? Игрушки. <сесс> <сесс> <сесс> улики. <сесс> Ой! Ты ч ⁇ Здорово! Здравствуй, Александр! Здравствуйте. Поздравляю вас с великим праздником. Сегодня впервые без волонтеров. Понятно. В кавычках. Они нам последнее время не особо мешали. Ну, все благодаря чему? Помогали даже тут нам. Проводили мероприятия. Сегодня идет вакцинация. Это радует. Да. Как только новый человек приходит, они все начинают плавать. Проходит 10 минут, они все успокаиваются. А это кто? Главный санитарный врач Сургута. Соломатин Александр. Что такая радостная? <мирает> да. А? Вообще не радостная. Вообще не радостная? А какая же ты радостная тогда? Нерадостная. <мирает> Работа это праздник. Да? Да. Садился тепло, все равно мерзну. Не <смех> очень Отдай. очень любит мужик. А, это тот самый, да? Mm -hmm. Который кроссовки любит за, за 40 тысяч? Да. да, это он. Поэтому я его и держал, чтобы он меня А Он и дешевый что даже не ходит. Не, он у соседа джинсу оторвал. Да, ну, у меня это он так-то он как бы не кусучий, но конкретно показывает, я тут есть, а ты меня остерегайся. Дай кроссовки, кроссовки дай. Он не лёжит людей, конечно, лёжит. Короче, 125. Что, вы поняли Нет. Альфа. Там пять. <рик> <рик> пропустили вы, драки, да? кровь. Да? Да, поножовщина. Кого побили? <рик> Пришлось Батыра с Альфой выпустить, чтоб порядок не убили. <рик> Что было-то? Где же вы были-то? Был, а коты, не... коты и здесь? Да. А. а пройти, пройти посмотреть, можно будет? Это? Же... А. Что вон, было? Вон, вон, остатки. Так, да. Добро пожаловать, Это надо повесить на это, на забор. А чё с воротами то случилось? Ветром сдуло. Да. Шутки шутками, серьезно, да. Да, да. Я так и понял. их распахнула и просто трубы труб... труб порвала. Ферму-то так и не сделали сверху. Ну. Не, она бы не спасла створки сами, это, а -а -а. это распахнуло. Парусность, я сейчас буду из такой сетки делать там. А -а -а. Закроешь? Потому что парусность ужасная. Да, они 3 на 3, ну 3 на 2,5, на 2,7. Одна створка, две. Что ⁇ произошло-то? Да, так мы тоже Макс. Да. Что произошло? Рассказывай, что. Ой, я страшные дела тут я Вообще не могу. Ч ⁇ Ангелина это? Решила построить все? шутим, шутим, Да, я понимаю, что все шутят. Я жить хочу. Вот сейчас кровь будет, внимательно. Я за это. Да, ну, все, все, все, тихо тише. Хороший, да, нет, хороший. Да. Я все. не застрахован, если что. Да, хороший мальчик, хороший. Хочи, хочи, хочи, хочи, хочи. Ай, хороший. Мне-то хорошо издалека говорить. Так я стою. Молодец. А мне еще лучше, я дальше стою. Это что, у вас баскетболист, да? Да. Нас, не, он тут осталось. загонял баскетболиста просто. А. а, сразу видно, баскетболисты к вам приходили, да? Знаешь же картинка, мужик бежит, за ними, гей. мужик, и стой, сейчас пошел. да я особо ничего не знаю. А вот он так же. Слышь, мужик, давай баскетбол зарубишь. Да я как-то не умею. Угу". И Кать. Я у ветеринаров спрашиваю, зашел, ну, Газель, говорю, а можно, говорю, тут это, ну, представился, говорю, я же журналист СМИ, Камчатский регион. Ну, ну, показал удостоверение, они говорят, ну, я говорю, можно его тут поснимать, Они говорят, да мы вас знаем. Я говорю, да? А с какой стороны? С хорошей? А а, что, с хорошей а... стороны можно знать? А, я говорю, или, или со всех, со всех. у тебя есть хорошая сторона? Конечно, да. У всех есть. Сколько мне там наговорили, так... Ч-то как-то пылин. А так в том-то и дело, что наговорили? Ну. Правильно что? сказал? Ну, ну да, короче, да, мне пойдем. там не разрешили снимать. Служебное помещение. Хотя я имею полное право, я мог бы заснять. Но... Пошел навстречу. Вот еще вот Остатки. Это называется ⁇ Приходите в приют ⁇ Добро пожаловать. Будет пацан, и нет пацана. Я ж не пьющий я каждый раз все теплее и теплее одеваюсь, а все, все равно меня... У меня есть унты, я хотел унты надеть. Я что, что ты к нам едешь. Я, я думал, минус 6 нормально. Сейчас, сейчас. Активные какие собаки. Ну да. Пострелям. Никогда. Он, видишь, через будку прыгает. Тихо вы уже, Хорошо. тихо. Альфа. <смех> альфа? Альфа самку? Или альфа-сам? Лобайку мою еще одну. <смех> Лалабайку? Какую? А, алабайку! -а Нет? Жди. Еще? Нет? Ну вроде никаких происшествий. Все нормально. Когда кино ждать? А? Когда кино ждать? Ну, сегодня-завтра. Ну, нам ещё целый-то отряд. Ну да. Смотрите, смотрели? Закон подлости. Вот и уйдёте. Да? Да. А, сидите там. Серёж, ну кого ты начинаешь? Пугай. Ну ладно, нет. топор где-то там лежит. Топор тут заготовленный. Я и лопаты видел. Сразу. Так вот еще. Попутно, если что, вдруг... Не, но ну это реально великий день. Сколько раз я сюда приезжал, впервые, волонтеров нету. Ну, Ваня, подержи, Они же до чего обнаглели, они вот там, на этой бочке, ставили видеокамеру свою. Зашли к соседям, поставили видеокамеру, чтобы снимать. Типа тут какие-то издевательства есть. Вон, на той бочке ставили. Интересно. Но... упросили, уговорили же их. Это называется самовольное, как это, следственное мероприятие. Взяли на себя полномочия, следственного на И в опеку на них подавали. Пытались детей в них отнести. Ну что? У того-то, который на ферме, что нормально? Ну, Мужика, сына отобрали. Все так Все так же. Всё Всё так так же. же. Да, но зато гулянки прекратились. Что топорами не кидают в коровку? Больше нет. А кому надо оружием обзавестись гладкоствольным? Ну все. Есть травматический патрон на гладкоствольный 12-й калибр, на 20 на любой калибр. Вези на вот, вот такие вот шарики. Нет. Вот, вот оружие самое лучшее. Видеокамера. Да. А двухполки это не педагогично. Да. От такой двухполки заехать можно. А как это? Коль-то всех, да. Ну, вот напротив себя развернуться и все, как им выгодно. А от этой штуки, ну конечно тоже можно заехать. Да. Ну, можно развернуть тоже. Ну да. Чикнул не так, все, заехал. Да? Видео не смотрели, срокурный надзор? канал на ютубе. 16 видео я сейчас заснял про этот я И на административную комиссию с ними ходила и штрафы там отбивали, и полицейских сюда вызывали несколько раз. И тут целый человек 40 приезжало, было этих э, скандалистов, устраивают скандалы, все, не дают работать ветеринаров Я тут недавно с одним человеком разговаривал, он, по-моему, родственник, с молодежи с Ширгутска связан, ты узнаешь лично, и он тебя знает. И, так, он такой, ну, говорит, что-то мы за тебя заговорили, я говорю, То, что там, ты тут снимал видео. Он, ну, знаете, я, говорю, как бы, Антон Булгаков, такая личность, я говорю, знаешь, я говорю, мне плевать, какая его личность, я говорю, может, тоже с ним на многом не согласен, Я говорю, единственный человек, говорю, единственный, который стал на нашу защиту. Когда, говорю, действительно, были атаки, когда два-три раза в неделю приезжали сотрудники полиции, говорю, Человек сорок, 40, говорю, стояли, говорю, ломились ко мне в ворота, говорю, а мы бы были вдвоем супругой. супруге. бы у меня был вариант, говорю, либо бы стояли, говорю, говорю молча это все вот так вот, смотреть на это все. Я говорю, либо схватиться бы за оружие. Говорю, схватился бы за, за оружие, ты бы со мной бы не разговаривал бы сейчас. Потому что я был бы уже за мешок от моей собаки. Я бы ну, переждали в другое время, сразу Всевышнего потише поспокойнее. Наконец-то успокоились. Это временно. Сейчас пошли, забывать начнут. Они сходят только один раз вылет. Давайте Не пели еще говорить, сегодня? А? Давайте дело сделаем и все. Тут же столько вообще. Тут получается вот, они создали официальную некоммерческую организацию. Приют, Берегиня. Открыли счет расчетный, разместили в интернете, собирали на него денежку. Пришли какие-то волонтеры, начали им помогать. Потом смотрят, о, так это ж классно, можно же это, ну как бы народ видит, что собаки страдают, отправляет им денежку. Они взяли, начали тут это как бы интриги создавать, что типа хозяева плохо относятся к собакам мучают их не Нет, кормят понятно, а понятно. сами открыли параллельно группу вконтакте разместили свои реквизиты и, и начали собирать использовали фотоматериалы вот этого приюта а денежку собирали на свои счета нормально да. Да мне по 50 звонков звонят, у меня уже голова пухнет, со, все, со всего мира звонят и это консультируются. Я уже не помню никого. Надо, короче, с -с свою тоже Берегиню открыть, Берегиня Плюс. И в не докопаешься. Да, бабки собирать. Я сейчас предложил Ангелине, я говорю, вернейшее сердце, говорю, Вернейшее? Да, или... C'est un biquembre ! приходится приходит, сама занимается. Все, ничего не знаю. Тише ты! Пишешь меня, собак Все, закончили? Опять? <смех> да что <-то> такое? <смех> так что вы все закончили? Закончили, да? Нет еще? А где они все? Что-то их не вижу. <смех> а я думал, закончили уже. Тут на два дня работаю. Еще завтра что ли? А? Еще завтра? Скорее всего, ну может где-то. Собак много. Видите, больше было бы кто держал, а то что-то один человек не справился. Ну да. Ну Макс и еду готовит. Два казана по 200 литров. А нам, нам что-нибудь перепадет, а то голодные. ха голодный. Не, я взял с собой курток. Ну. Не, не, не, не, я еще ничего не делаю. Сапоги мне нравится. Сапог. А? Уда. Ну, Что-то в нем есть символичное. <свят> да, да, особенно на фоне солнца. <свят> О, вы новые вольеры стали, начали строить, да? Да. Ага. Вот две секции уже практически сделали. Молодцы. И забор, да, вот там поставили. Да. Ага. Сейчас доработаем. Верки уже поставим, петли будем делать. Супер, Предлагали. пойду. За... Тут Под... одна организация нам очень сильно помогает. Которая? Не буду говорить. Добро. Они нам, мы им предоставляем стройматериал, они нам готовые будки. Ага. Будки из доски. Работу вот делают за вас, да? Да. да. Все равно безумезненно. Но материал, зараза, стоит недешево. Я, получается, на днях закупил материал. Шло 20 тысяч на 10 будок. Но это, по сути, по себестоимости, это недорого. А подскажи, Макс, вот по поводу сообщения о совершенном преступлении в отношении неустановленных лиц, в кавычках, которые с это ну, мошенничество, по статье мошенничество. Что-то есть какой-то результат? До Нового года, точно помню, еще в легкой куртке ходил, меня вызывали в ОББ. А. Ничего. А этот отказ... Через что... налоговую, там при мне инспектор звонил налоговую, там проверял, что-то. Вообще никакого ответа не пришло до сих пор. Ни отказа, ни, ничего ни вообще. постановления, ничего, да? Так обжалуйте. У ПК 124. Вот будем сейчас, сейчас все закончится. А знакомиться с материалами, проверки, что это такое. Тут приходят регулярно ответы от Шкуратовой, нашей любимой. Это кто? Как Васильевна, по-моему, это участковая. А, да-да-да, Я помню платьишко быть Да, да, да, да, да, да, да. Миленькая девочка такая, которая не раз сюда приезжала. Вот. От нее приходит только отказной материал, исключительно только отказной. Но в объяснениях опрошенных там есть такие моменты, по которым можно и ее привлечь, и этих опрошенных. То есть опрошенные сами говорят, я ходил там в приют такой-то, такой-то период времени, ухаживал за щенками, потом щенки уехали в семью. Документ на то, что ты щенков куда-то отправил, нету. И она же что да, я ухаживал, и да, я потом щенков отправила. Не, ну это <связывая> по хищению, с этой собака. Я имею в виду а именно по про мошенничество. Ничего, до сих пор ничего. Тишина, спокойствие. До сих пор туда поступают деньги регулярно. Они насобирали денег на будки, а будки не построили. Ну там одну будку они специально, Ольга с Усланой, я такой, у кого-то там на даче собрали одну будку, ну и все. А, а, а 20... эти видеокамеры перестали ставить у соседей? Вон там же? Да, вон... да вот, вот там, получается вот, вот, вот на этой бочке камера была. Камера была, да? Да. И что, ну, все, перестали ставить? Пока не знаю. Может, еще где-то стоит, да? Возможно. Я не удивлюсь, если честно, что где-то стоит какая-то камера. У тебя минута есть подойти говорит, к вольерам? Это новые сварные вольеры из металла. Ага. Это То дело. есть вы сразу эти палеты да, сделали, а как здесь, рекомендовали? Э, щиты сколоченные. Да, тут несколько поддонов. Сколоченные, получается, щиты. цельные, э, это... Единый... На всю длину вольеров поднят он над землей. Вот здесь вот получается по высшей точке 20 сантиметров ну, снег, а там больше 40 сантиметров У -у -у. Потому что там уклон. идет У -у -у. Вот он траншейки прокопал, туда будет вода уходить. У -у -у. Что уже ожидается, что скорее всего паводок Скоро потом будет, да? Да, ну не как в прошлом году, в прошлом году намного больше снега было. Прям получается. Я вот тут траншейку копал, чтобы вода уходила. не по грудь снега было. А здесь, ну, даже по пояс нет в этом году. В этом году мало снега достаточно таких. По сравнению с прошлым годом, это прям... Жалко. И вы, получается, вот эту линию продолжите нет, да, туда? это будут, получается, вот эти два вольера. Ага. Вот это песок. Нам с траншеей накопали сюда его. Зачем? Вот, чистили траншею. Uh -huh. вот, но песок хороший, песок пойдет в дело, а песок будет отсыпаться вот тут участок, вот, где сейчас будки стоят. Uh -huh. Будут, потому что песок действительно хороший, там без грязи, без... Отсыпаться корней. для чего? Еще будете линию стоять? В, в планах, что да, скорее всего, будет там линия или ну, что-то хорошее придумаем. Здесь получается вот от вольера до края кухни вот тут будет отсыпаться. От вольера до кухни ну, будет вот, мастерская? Линия? Нет, вот этот а вагон, да. вот уже раму начнем что оставить. Да вот, вот сюда. Ага. Вот. вот это будет мастерская. Мастерская? Для вот. чего? А, чтобы делать будки. Ага. Нет, нет ремонт. Вообще как бы. Хотелось тут гараж сделать. Гараж? Да. <смех> Чтобы кива не вот там моя стояла, разобранная, а тут в теплом гараже, со светом, чтоб тепло все, нормальный поступ. Разобрал ее, починил, собрал, поехал дальше. Вот здесь вот будет получается. Че, тебе кто-то помогает, нет? Ребята помогают, тут вот Ваня с другом помогают. Я их варить научил. Ваня с другом это они глухонемые, да? Да. А -а, у нас сейчас э, здесь получается как? Вот Ваня с, с Анатолием, с Толиком, они э, варят вот эти вот сейчас два вольера закончат. Они маленечко неправильно начали тут делать. Я им потом покажу, как переделать это все. Также вот они сейчас вот вольеры закончат, э, занимаются уборкой вольеров вот, старых, э, вывозят мусор. И две девочки у нас тоже пограничные возможности, они кормят собак. То есть мы ребята предоставили пока что, так сказать, рабочие места. А вот. что там с опекой? Заглохло Тишина. все? Да. Тишина. Волонтеры вообще когда последний раз приходили? Когда вот я за это приезжал? Да. Нет, тут, конечно, покинули. Вот эти? А что это за символ? А это, а это верное сердце. Верное сердце? Да. То есть а... они маркируют свои будки? А это не будки. А чьи? Это дай лапу. Им находятся на черной линии. Им передали будки, которые делали в свое время школа детей с ограниченным возможностью, которые находятся на Черном мусу. А -а -а. Они для дай лапу делали вот эти будки. Потом дай лапу передали верному сердцу. Верное сердце якобы их утеплили. Там... У нас группа в контакте есть, но а, вот тут, а тут не видно в этой будке, но ну, может быть она и нормальная, ну да, доска хорошая, вот там вот будки стоят, а -а -а. вначале, там вот такие щели, то есть между стеной и полом, там прям рука пролазит, утепленные будки, они, вот эти будки, нам дали во временное пользование. Временное пользование? Да. А как это в аренду, что Ну, типа того, вы за них что-то платите? Нет, мы за них не платим, мы просто им должны будем вернуть их в надлежащем виде. А как вы их от мочи от фекалиев отмоете? Нет, это говорит, это, еще ладно, это как бы ничего страшного. Вот с Ольгой разговаривай, когда они нам привезли. Говорит, ну чтоб, говорит, стены, говорит, пол хотя бы были на месте. Я говорю, Оля, я говорю, ты сама лично Дело здесь будки, с мужем приезжала. Так собаки же могут разгрызть все нахрен. Вот! Когда я им предложил, давайте как-то бы переделать этот договор, они да-да-да-да-да-да-да, ну и все и тишина, больше эти люди не звонят. Ну а в итоге договор заключили, нет? Нет. Ну а -а -а. договор есть на временное пользование, но мы так подумали, как бы... Плевать, я хотел на это все. Вы оставили вон собакам будки, сейчас начнет, будем собак местами пересаживать. Ну глядишь, будки можно послужат, как будки. Угу. Вот это сломается сразу. Собаку сюда запрыгнет, просто отломает. Угу. О, классно. Несмотря даже на то, что шурупы. А почему шурупы с этой стороны закрутили, они а с той? Ну чтобы они здесь торчали, а -а. видишь? Вот они. А -а. Собаки пораниться могли А потом mm -hmm. они могли прийти Типа как под видом э, общественных инспекторов Сказать, что у нас собаки травмированы Ага -а. да. Тут собака, вот собаку Вот эту палку отломает он уже гуляет И просто цепью запутается и все. Линолеум. Линолеум Да, они, они многие будки утепляли линолеумом Разве линолеум утепляет? Вот если бы у меня была страховка, я бы сейчас встал бы и показал, что произойдет. Меня, а, К сожалению, не, не, не закончилась надо. страховка. Не надо. И э, ломать свои кости я пока не хочу. Вот как застрахуешь, так, может быть, потом покажу. Что, ну, линолеум и снег, да? Помним, да, все, как мы с горки катались? Куча мала. Даже собака может травмироваться. Легко. Вот, подарили нам будку, но это, Ого! <свист> это дом, это будущее. <свист> <свист> <свист> будущее из будущего, с мы, и, и мы с тобой и, можем там сидеть, это для кого, вот для такого маленького, нет, это для Батыра будка, а. она реально сейчас просто блядь, мы с тобой вдвоем там -то можем сидеть, пить чай, и, причем нам не помешает 10 разных видов пирогов, Нормальных и пару турчиков То есть мы там вполне поместимся и будем сидеть. И э, сидеть даже можно на детских штучках. И мы на крыше головами доставать. При условии, что у меня рост 1,78 м. Мы не этим капусту. Да ты куда полез? Где ну, вот вот? Я, я лежу, вот я нагадываю пальцы, вот он я лежу, всем привет. Хлебушка возьми. Да, можно уже пир устроить. Ань. Иди, заходи, тебя кухня зовут. Вот он сел, вытянутую точку и рукой еле дотягивался до крыши. Вот. То есть мне приходится вытягиваться. Вот такой вот хороший домик. Вылазь ты, ты же человек, вылазь. Вот. И доска здесь пятидесятка. Не, хорошая такая будка, а мне нравится. Фанерка. А, и доставили ее фискарем, его шну не поднять. А, а ну да. Не, ну такие доски, конечно, поднять. И том он загрызает, да? А это отцепи. А цепи? Да, это лучше всего. Тихо ты, тихо. Тихо. Тихо. Вот, вот. Тихо. тут собака даже если запрыгнет, не пускает вот. да. Это даже не рубероет, это техно не что ли, он вот тут... Мил, иди, Иди, иди, иди, иди. иди. мил, Здравствуй, здравствуй. мил, мил, мил, мил, мил, мил, мил, мил, здорово. здорово, здорово. Чё, как дела? Все собаки закончились. Да? Зак собаки закончились? Да. А чё с машиной? Чё-то у него там со ступицей. А -а -а. Может у него тупица? Не знаю. Ступица тупит? Брат! <ролевые> да. Я могу да? Он Привет. Ну, привет. Почему игра А ч они а ты говорил, влезут а не пойем к нам. Сюда еще четвертый влез. Там их трое, вы что? Ну, их трое там. Давай, девочки, сделаем. Не хочешь. Он кивнул. Не, не. Я ты я обремся. Да, да, да, да, Что-то вроде и надо. А, он в смысле кивнул? Ага, сейчас. И ушел назад. Я пошел. Всем пока. Граф, иди сюда. Иди сюда. Их реально там трое. Это нормально. Там в каком-то 64-ом валерь. Тоже нас трое в одной будке. Иди сюда. Три поросенка. Граф. Пошли. Пойдем. Пойдем. не Пойдем, пойдем. Это гад еще тот. Может, надо было с едой прицелать? Какой... А как сардельки. <реку> Может, они не камера стесняются? Нет. Пойдем. Граф, дойди, не бойся. Думаю, мы же не там. Ну, <реку> не, <могу>. не причесались. <реку> график, пойдем. график, график. Иди сюда. Пойдем. Иди сюда, иди сюда пойдем. Зай, пойдем. Зай, иди. зайка. Иди, зайка, зайка, иди сюда. График. График! Я думаю, откуда слово график взялось? Оно, кажется, слово граф. График! Графуша. Графичи! Графичи, я... сюда. График! Граф как вам бирки вышли? Нормально? Красивые, да? А тебе Бирка не мешает жить? Ну, вот. Я его спрашиваю тебе Бирка не мешает жить? Он взял будку и убежал. Мешает, конечно. он показал, что нормально живет. Что, вышли? Так вот же они все вышли. Вот. Ага. Да они вообще какие-то не разговорчивые. Здорово. Здорово. Вот они все. Вот они все. Ловите. Прям когда <связать> говорите, сука, я, я прям вспоминаю, как я в будущем буду это вырезать все. <связать> YouTube, YouTube, <связать> youtube то Не <связать> Ютуб-то nee, не знает, что это не потершинное слово. <связать> а шурка <что это? связать> вздрагивает, да? Ну. <связать> это кажется, что взял, достал палку, включил <связать> телефон и <связать> заснял. А самое главное, это при монтаже делается. Это надо очень много <связать> времени потратить. Все, а? дизлайков накидают. И... Не, дело не в дизлайках. Ютуб <связывающие> может посчитать, что содержатся какие-то маты, оскорбления. Трех трехкомнатная будка. Живется, а у меня аура такая, а -а -а. я не грешу святой человек почти. Все, Че, все закончились. Здорово! Ты в прошлый раз, а, кусался? Выйдешь, нет? Ну и да, поглажу. Что такое? Холодно? Не хочешь выходить? А, только проснулся. Да? Не пойдешь? А? Товарищ? Не хочет. Я ж тебя гладил уже, что ты лаешь? Я тебя гладил уже. Да -мо. Все, налаился. Все, не ругайся. На всех времени не хватает. Вот видишь, ради тебя выбрался сюда. Ну, а ты лаешь. Все, будь здоров? Перестал дать. а ты что скучаешь? А че в будке не лежишь? На воздухе лучше спиться, да? Нет? А что, а че в будку не идешь? А? Нас ждешь, пока подойдем. Будь здоров. А, ну, что, проснулся? Не думаешь выходить? Нет, еще спишь. Ну, доброе утро, тогда Айда, айда, прогуляешься. Выходи. Давай, давай, выползай, выползай. Во, ну Доброе утро. Ч ты в прошлый раз кусался? Что кусался, а? Дай лап, дай лап. Лапу дай. Что, не все уже? До свидания. Чуть диких осталось. Что а? диких надо приветь. Диких? Это какие? Ну, которые в руки не даются. А -а -а. Кусаются. Ну, их много? 20 штук почти. Ого. Остальных всех, да, привели? Угу. Ну, волонтеров надо позвать. Сдержит. Каких диких? Угу. А есть такие? Есть. Да? Видите, кусаются эти. Тебе тоже кусаются? Ночью. А что тебе подарили такое? Это вакцины там у нас. Упакованные. вкусняшка. Главное, чтобы холодильник. Главное, чтобы холодильник. У нас должны быть. Что, где Макс-то? Наверное, что ты... тварит? Что творит? Ты кто там пулемет включил? Э, э, ты че? Ты че? Я ж тебя погладил. Домой? Вы сегодня убирать будете? Да, да. Пятницу? Ты че там? Воняет. Убирайте. Да, это... Почему? Поэтому Сегодня. Ту сторону уберите. Это мы уберем сами. Стой, стой. Сегодня. Стой, стой. Сегодня Стой. Стой. Стой. Стой. Стой. только. Стой. Стой. Стой. Стой. Стой. Стой. Давай, благодарствуй! Ну да, что, на ногах постоянно. Сколько, сколько он собак держал? Ну, половину точно. Ну, и, и максимум. Макс и половину, он. Ну вот. Кушать хочешь? Я тоже хочу. Он всегда хочет. Но у него не бывает, чтобы он не хотел кушать. Да? Сколько, скажи мне, не дай, я все. Можно тебя погладить? Можно. Сам под руку подлез. Угу. Он, когда моего суплову выводили, он... Слушай, э... а подруга не от слова подрука? Под рукой. Вот он подругу. Подругу. Под руку залез. Он, знаешь, ко мне под юбку залез, когда мы с отлова его вывозили. Ой, ну ты такие страсти он, не рассказывай. Он убежал от отлосиков, и мне прям, вот я, я сидела, документы подписывала, он, короче, прям спрятался подо мной. Да? Прибежал и спрятался, да. Видишь, под руку ты говоришь. Вот, скажи, такой, да, пряталка. Под юбочник. Под юбочник. Хорошая собака, хорошая. Ну, видишь, у него шрам где-то он себе заработал, видать, какой-то своей прошлой жизни. Mm -hmm. Ухи вон все подранные, да, скажи? Mm -hmm. И весь несчастный, такой несчастный собак. Боевой пес, mm -hmm. видно сразу. Mm -hmm. Ну, такой-то шрам, чтоб шерсть у него бросала, вот, надо... <laughs> надо уметь. Mm -hmm. Так обычно, он Вульф, он же весь покосный был, весь шерсть такой оброс, а у него прям такой шрам. А что с домиком, когда будет готов? Летом, на уже. Когда за горбом доделывают, да. Сейчас что земля, морщая. Где Макс там? Наверное. Идем. Сейчас буквально неделька. Правильно, разогнали всех этих? У нас такой драйв тут будет, поверь мне. Да? Да. Брезиновые сапоги готовь. А-а-а, да-да-да. И начнут снимать. Сейчас чисто не интересно. Сейчас вот только у нас плохо начнется. У нас мы бедствия чуть не будем, они сразу слетятся. У нас по сути. Даже то, что Валера сейчас не убрано, как бы по территории, в общем, порядок. Собаки в хорошем состоянии. Ни одной тощи нету собаки, ни больных тоже нету. У нас все хорошо. Сейчас только поплывем. Ты сюда встань, чтобы не вот это вот снимать. Я говорю, сюда, наоборот. И сюда встань я говорю. В таком Только виде. Красавчик. Сейчас по а поводу весело будет у нас. <свят> так это какой бомж это? рабочая это, одежда? Это нормально? Это... Собаками с, собаками с собаками работают. Ну награды видно. Тут, тут за что-то, <свят> здесь за что-то. Вот <свят> этот сегодня укус меня Да? Кусанул. Тут он в играет, уже почти оторвал рукав. но это нормально. Ты выглядишь как боец Красной Армии в самый худший момент войны. Зато мы потом победили. Да. Ну, так ты что? Значит, все нормально. Значит, все идет, как должно быть. Я, знаешь, я надо пригласить все-таки. Кого? вакцинировать трудных собак. Волонтеров? Да. Так обратись. Пожалуйста, девочки, приходите. У нас остались почти 20 животных непривитых по бешенству Как и раз... вакцины. вакциной. Их нужно придерживать. Вы знаете, что собачки проблемные. их не взять в руки. Вот нам Громче нужно... Нам говори. нужна ваша помощь. Вот. Это же не услышит. Ну все, я поехал. Все, заезжайте еще. Добро. Закупайте сезины сапогами, болотниками. Есть, то есть. то есть. Есть, Да. В следующей неделе начнется трэш. Добро. Лодки резиновые. Ну, я, Хотя нет, нет. В этом году снега мало. Можно без, без резиновых лодок обойтись. Да, так же Но бол болотники на всякий случай, да. Но так же. Нет, Ничего не снега меньше. меньше У Поэтому нас там нет. еще Ну, Д добро. Все, я поехал. Вот. Давайте. Ехай. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Здорово. Все, спишь? Нет, проснулся. Че ты волонтеров кусал в прошлый раз? А? Зачем? Александр укусил. Зачем? А? Что такой? Хулиганистый. А? Че? не кусайся больше. Ну, а меня-то за что? Меня за что? Меня за что? А? Потренироваться, да, пришел? Не надо мне тренироваться. Вот придут волонтеры. Вот, вот будешь радоваться. Давай.